Неделю назад я заказал себе туркестерон. Это экдистероид, который сейчас просто на лютейшем хайпе в западной фитнес совке Его используют многие популярные на данный момент стеты, и говорят, что это буквально натуральная форма. И у нас в СНГ нет ни одного производителя, Zero, тех, кто выпускал бы это в годных нормальных дозировках. Так что мне пришлось заказать это из Канады и скоро это и придет, и вы сможете наблюдать за моей трансформации в рамках серии путь про а точнее я переназвал это перезагрузка реинкарнация путь в кайф потому что путь в про у многих оценируется с тем что я буду выступать на сцене а я не буду выступать на сцене ну и в целом путь в кайф он как бы в кайф и в кайф в смысле как к лучшей жизни к, к чему-то жесткому это как коротко Dream. только ну кстати можно было бы взять роутер но скорее всего меня заходили кстати вы часто просили показать что я кушаю на завтрак в подробной калорийности так что вот досмотрите. Oh. А теперь, если ты здесь в первый раз и не знаешь, что такое путь в про, теперь уже путь в кайф, то супер, потому что я это все перезагружаю, ибо прошлые 4 серии, 4 запуска я прям запорол из-за недостатка дисциплины и дедлайнов. А теперь у меня есть 12 недель, строго, четко 12 недель, за которые я должен прийти к моей самой сухущей модельной форме в Натураху и сделать фотосет? Да! Фотограф есть, постараться удержать эти 7-8% жира на постоянной основе. Из-за прошлый цикл сушки, за 4 серии, я скинул что-то в районе 14 плюс килограмм, потом недельку, получается, я полностью, почти отдыхал от всего него почти неделю, прям кушал в кайф, делал кардио только, и вот моя актуальная форма, прям сейчас, с которой мы вновь стартуем. с Виктором Симкиным довольно успешная известная личность фитнес-индустрии. На самом деле, в лучших его формах, пропорциях, я, блин, я в шоке, на самом деле. Вот здесь устали где-то фоточку. Это эстетика, это сухость, это все, к чему я стремлюсь. Но он не был на тараху. И сейчас он эту форму не держит, но у всех свои приоритеты. Да, он сейчас занимается другими вещами, готовит людей и очень успешно это делает. И я к нему обратился за помощью, за то, чтобы мне подсказал, чтобы под какие-то советы дал. И целых полтора часа или даже больше мы общались. Кстати, ему отдельный респект за то, что он ни копейки не взял с консультации, Так что чисто от души, если видеть, ты это смотришь, то не подведу, за 12 недель сделаем пущенную форму. И все контакты также я оставлю в описании, если вы хотите... Позаниматься под руководством вот такого замечательного тренера Который готовит реально чемпионов по бодибилдингу Подготовиться к соревнованиям То ссылка внизу В общем, он сказал, что вот этой формы мне нужно еще примерно 12-15 недель До прям вот самых пиковых кондиций Не сказать, что это будет прям соревновательная форма, там 5% жира Нет, я все-таки не хочу выступать Опять же, вот 7-8 будет идеально Вот 8, да, где-то где в этом районе Также накидал мне пару советов по восстановлению ему не слишком нравится мой тренировочный план и благодаря его словам, опять же, я задумался я очень сильно убрал кардио порезал немножко объем тренировок, поменял питание Прям, ну, в принципе, я и до этого как бы хотел и задумывался, потому что это так как я тренировался, это вообще не здраво. Но вот он стал вот той точкой, когда все, если уж он говорит, а он прям действительно шарит, то процентов надо что-то менять. Так что да, на такую модельную форму мне дается 12 недель подготовки. Каждую неделю постараюсь освещать, подводить итоги, сколько скинул, что делаю, какие манипуляции, какие добавки, спортпит, туркестерон, совсем скоро мне он придет. Я прям на диком попробую попробуйте рассказать вам о результатах. Это, это жесткая штука. Я надеюсь, не знаю. И второе – это, конечно же, при максимальных кондициях, при сухой форме максимальные силовые показатели, потому что мне не в кайф быть просто сухим и эстетичным без силовых показателях, точно так же, как и не в кайф быть просто сильным, но жирным и залитым, как лифтеры. Вот нет, я люблю по канонам Дэвида Лейда, скажем так, поэтому. Пару дней назад. Нет, не пару, когда вчера, да, вчера я затестил свой жим лежа на один раз. Честно говоря, меня результаты прям удивили, потому что я неправильно сушился в последнее время, слил очень много своего веса опять же, более 14 килограмм. И в принципе за тот месяц, получается, за последний, я поменял опять же диету, тренялась не так жестко. Набрал скинутые мышцы назад. И вот мои актуальные своевы показатели. В общем, жим лежа, проверка на максимум, пиар, проходка, let's go. Мега обожаю жим лежа, одно из моих самых любимых упражнений. Но в последнее время я делал все только на наклоны Потому что у меня остается верх грудных И техника, как вы видите, максимально не поставлена Стабилизация почти отсутствует Вот на 50 килограмм нормально Но чувствуется, что руки трясутся Знаете, нет вот такой-то уверенности Когда берешь штангу, когда берешь на веса И поэтому я постарался... Подойти к максимальному весу, но не к тому, что у меня прям придавило, либо что-то вывернулось и так В общем, аккуратненько затестировал свой разве максимум после недельки отдыха Все по красоте Конечно, я понимаю, чтобы максимизировать свои веса в жиме лежа на горизонтальной Нужно жать на горизонтальной, нужно работать над техникой Особенно я хочу догнать Пашу Бабич в его новогодних целях Он хочет пожать 165 до нового года Жмет сейчас плюс-минус, как я, я думаю, чуть побольше, где-то 155-157, может быть, 160. У меня вот такой результат, сейчас увидите, сколько я пожму. Но в целом, первостепенно, опять же, повторюсь, для меня это именно форма. Так что жим такой, и давайте переходить к моим следующим целям после жима. Такой вот результат реально мега меня удивил Скорее всего я продолжу жать на наклонной скамье Потому что вегрудных у меня прям отстает А жим горизонтальный будет забирать ресурсы Я не хочу, чтобы он забирать ресурсы, но при том жим наклонный, растит и жим на горизонтальный. Не так жестко, как я, если бы я жил только на горизонтальный, но тем не менее. И свои цели я вставлю из предыдущего ролика, потому что, собственно, они остаются. Ну а теперь к силовым. Мои цели довольно просты, они базируются на двух базовых упражнениях. Это жим и стан. В жиме я хочу пожать 180 кг. В любой технике, можно в грязной, с паузой и без паузы, вообще все равно, я не лифтер, не выступаю на соревнованиях.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 раньше оранжевыми перед низ, а теперь что-то как-то вот я не могу, и хотелось бы вернуться. ну это будет красиво. Повторюсь, в приоритете именно сухость. За 12 недель я должен сделать мега крутую форму и не сорваться ни одного раза. Никаких срывов вот этих типа рефидов, типа чутмилов, и все остальное я хочу сделать это максимально дисциплинированным отрезком в моей жизни. Никогда я так жестко не готовился, никогда у меня не было такой дикой формы, и это надо сделать. Так что по силовым все обязательно будет. И как я уже сказал, силовые должны быть именно в сухой форме. Так что, скорее всего, на подготовке я постараюсь, возможно, сохранить рабочие веса. Возможно, где-то вырасти. Я не знаю, как это получится, потому что я никогда к такой сухости не подводился на таком рационе и с такими тренировками. Но в целом, в целом, я думаю, что у меня получится сохранить рабочие веса. Я постараюсь максимально, максимально-максимально их даже где-то увеличить. Особенно в жиме и тяги, потому что отжираться назад и делать силуэй это вообще не то, это вот абсолютно не по кайфу и в этом вся фишка, это тяжело, это делают единицы поэтому мне это так важно, и я прям вот дико от этого кайфую когда, например, ты такой сухой, жесткий весь, сеченый и потом берешь и тянешь 300, офигеть или жмешь, например, 180, как Дэвид вот, вот, да где-то так я и хочу сделать. Поехали дальше. Ну и третье. Это англоязычный мир и мое финансовое состояние. Как я уже говорил, я прям уже почти-почти-почти готов был уйти с русскоязычного пространства и полностью с нуля начать развиваться в англоязычном мире фитнес-индустрии, потому что мне это максимально близко, я хочу там развиваться, даже несмотря на то, что мой English is very poor, but я хочу, и это моя практика, но... Последний месяц я решил очень сильно поднапрягся, поднапрягся до нового года и чуть-чуть, возможно, после сделать две вещи. Первое. Это заруба с Даниэлем на 150 долларов. Побеждает тот, кто выкладывает большее количество видео на канал до 28 декабря этого года. То есть до нового года. 150 баксов я не хочу проигрывать. Это была моя идея, потому что я хочу себя загрузить до нового года. Прям вот на максимум, насколько это можно. но ну, еще затестить парочку идей. Так что, если раньше я мог выдропать видео там раз в месяц, раз в две недели, в два месяца, то теперь... Их будет больше, либо мне придется выплачивать 150 баксов, а я этого не хочу, мне нужно их заработать, так что да Есть идеи, буду тестировать, буду дропать, буду выкладывать, следите И здесь очень важный, прям, возможно, самый главный момент Второй, я подумал, что раз уж у меня 12 недель подготовки, я пока никуда не ухожу Будет максимально круто создать свое эстетичное сообщество типа марафона, где мы соберем людей и вы будете со мной вместе в одной команде тренироваться. Я буду смотреть на вас, вы будете смотреть на меня. Я буду готовиться вместе с вами, достигать своих целей. Вы будете достигать своих целей. Это будет марафон эстетики. Да, наверное, так я его назову. Марафон эстетики. Общаться, делиться какими-то фишечками, результатами. И круто закончить 2021 и начать 2022 год. Все на самом деле, весь день сидел сразу как проснулся. Даже чуть не запорол тренировку жима. Думал, как это все организовать, потому что никогда в жизни до этого не организовывал, не делал И довольно скептично относился к этим вещам Но, возможно, это мой первый и последний марафон, Потому что, опять же, англоязычная среда, я прям дико хочу там развиваться И те, кто хочет вместе со мной, плечом плечу в одной команде и с другими эстетичными ребятами Которые заряжены на одной волне Двигаться хотя бы один месяц, возможно, чуть больше, я пока еще не знаю то добро пожаловать в команду. И пару слов о том, что там будет. Во-первых, ты узнаешь главные принципы и фишки комфортного разжигания. И самое главное, вместе со мной, вместе с остальными, начнешь сразу же применять это на практике. Второе, ты сможешь сохранить уже наработанную мышечную массу и даже, возможно, нарастить новую, прям как я, вместе со мной рекомпозицию тела. Никто не отменял, особенно если ты еще не слишком продвинулся по своей тренировке. У тебя там стаж год, два, Три, даже, возможно, четыре. Возможно, это совсем новичок. Это будет прям вообще must-have. Третье. Ты получишь свой личный готовый рацион питания из простых и доступных продуктов, которые лично я буду составлять специально для тебя. Не, ну так-то если кто-то решит пошиковать и кушать в ресторанах на доставочках, питаться, то все без проблем организуем. Но если ты прям как я не с слишком большим бюджетом располагаешь, то да, план тебе зайдет, ты будешь питаться плюс-минус как я и месяц набирать. 4. Конечно же программа тренировок, которую ты получишь наиболее подходящий именно для себя. Потому что то, что работает, на мне не факт что будет работать на тебя и не факт что будет работать на твоем друге а вот исходя из той ситуации мы подберем то что будет максимально эффективно для тебя и теперь жесткая фишка я видел ее только в всяких марафонах по саморазвитию или что типа такого домашнее задание чтобы наиболее эффективно погрузиться в процесс что вот прям вот совсем не слиться типа ты такой решил сдался а вот фиг тебе, ты должен выполнить домашку да да тут будут домашние задания которые я сам лично буду проверять пофиг что это займет много времени опять же возможно это мой самые первые по Последний марафон я хочу сделать все максимально с кайфом от души так что будут домашние задания которые нужно будет выполнять и с помощью этого ты будешь учиться погружаться еще больше ну и само собой блок спортивное питание какой там же пункт 6 7 в общем мы будем разбирать максимально эффективные спортивные добавки как правильно купить, как правильно пить, как правильно сэкономить на них, чтобы не переплачивать, потому что для многих это тоже достаточно такой креугольный камень. В общем, разберешься в основах и больше никогда не возникнет вопроса, а сколько я наберу с банки креатина, а пить его до или после тренировки? А может быть мне добавится Турлин Малат? А может быть Цинка еще купить? А может быть еще что-нибудь? В общем, все это будет на марафоне. Ну и, конечно, какой же марафон без общего чата и без созвонов? Да, я решил пойти all-in, и даже чаты и созвоны будут. Созвоны, скорее всего, в конце каждой недели, а может быть чат в зависимости от того, нужно ли это будет, вам не нужно Видеозвонки, всякие стримы, там прямые трансляции, что-нибудь придумаем Короче, все сделаем с кайфом Ну и чат, да, где вы сможете общаться, где я буду вместе с вами отвечать на вопросы 24 на 7 Ну, желательно ночью мне, конечно, не звонить Все-таки восстановление важно, вы это еще узнаете Такие дела. Цена вопроса пока неизвестна. Я еще не решил. И хочу, чтобы вы вот прям помогли вместе со мной в моем инстаграме, проголосовали, какая цена будет для вас наиболее комфортной, доступной, актуальной, оптимальной. И, собственно, все с кайфом круто сделаем. Ну и самое главное, так как вот вы, моей аудитории, на ютубе, которая прям сейчас смотрит это видео, вы первые узнали о существовании всей вот этой вот движухи. Потому что даже в инстаграме я еще не оглашал. Я только сказал, что возможно где-то будет, возможно что-то планируется. Было бы круто. А вот вы уже Точно знаете, что это будет. Я рассказал, что там будет. Так что ссылка в описании и в закрепленном комментарии на предзапись. Вы можете записаться прямо сейчас до официального старта, до оглашения марафона. И каждому, кто запишется прямо сейчас по предзаписи, будет скидка, независимо от цены, 30%. процентов Просто Бешеная скидка, блин, я не знаю, зачем я так решил сделать Но, да, наверное, чтобы все было доступно Я хочу, чтобы было как можно больше человек Потому что чем больше команда, чем больше увлеченность Чем больше все работают и, соответственно, больше мы достигаем результат И да, это будет круто Давайте, брат, по ссылке на предзапись в описании Там буквально пару секунд, минут указать свою почту Куда придет регистрация, ну и куда придет, соответственно, та самая скидочка Уверен, что в большой команде мы достигнем реальных результатов ну и до встречи, увидимся в новых видео, потому что их будет много.